Бокс – не только вид спорта, это путь к цели, путь к желанию, путь к мечте. Каждый путь чемпиона – это работа на пределе возможностей. Упал – тебе больно. Ты встал, перетерпел боль, вытер слезы и продолжил идти. Без поединков невозможно набрать опыт, а без опыта победить. Шаг за шагом ты приближаешься к твоей цели и становишься лучше. Будущее поколение закладывается в настоящее. Оно будет именно таким, каким мы с вами его воспитаем. Развитие городов и регионов – успех для всей страны. Бокс и спорт – это навсегда.